Всем привет, дорогие друзья! Единственный случай анбоксинга на моем канале случается именно сегодня по пиздец какому-то торжественному поводу. Все вы знаете мое отношение к кершевблеру, непростую мою историю. Как его у нас мусора спиздили на приемке. И в двух словах. Во-первых, мне нужно вернуть свой кершу блер который у меня спиздили. Не украли, а спиздили. Как они взбеленились! Я имел не один десяток возможностей восстановить себе этот нож на карман Не делал этого специально Старался оставить этот нож приятным воспоминанием Таким вот теплым, а былом В магазине видишь, специально не покупаешь Пусть он будет Парню Ете на ютубе, у которого коллекция блюров, я завидовал черной завистью Я, когда мастер Тана сделал кастомизацию блюра, я просто слюни пускал на этот клинок Особенно вот именно на этот клинок Не будем вдаваться в долгие подробности, сука, этот клинок от мастера Тана, вот он Он здесь, я его сегодня получаю Андрюх, спасибо тебе огромное за то, что продал Мастер Тана, бля, сейчас услышите кучу комплиментов, держу пари, я и, и так их могу уже заранее все на гора выдать, но, бля, по горячим следам. Это оригинальные э, вставки А вот это, друзья мои Наконец-то ко мне вернувшийся Кершев Блюр. Кожа ската Кастомизация мастера Тана У меня есть три ножа, которые являются моими дорогими моделями, любимыми запавшими в душу. Это, соответственно, первый нож, который до сих пор у меня хранится, который его отца отжал. Тайлайт шестерка, потому что это первый нормальный нож, который четыре года провел на кармане. И блюр, который занимает место недесятишника отныне и впредь. Вот такие дела. Блюрчик вернулся. На верандах грязных, между домов простуженных Убивая себя в кровь, мы нашли жемчужину Именно тогда появилась эта основа Без огранки еще, но остальное слово За собой следи, дабы раньше срока не взглянуть И в темноте подворотен, заглядывай за спину Держи напор, как держат каленые звенья Слышишь дыхание в ночи, это ополчение